Добрый день, меня зовут Владимир Гусак. Я записываю видеоотзывы об обучении в школе Кайлас. Посвящаю этот видеоотзыв начинающим кайласовцам, которые уже год, два, три кайлас, но не удовлетворены обучением. Им кажется, что нет таких замечательных результатов, на которые они рассчитывали. Я хочу вас ободрить и уверить своим примером, что...